Я с тобой поиграю. Франклин, дай мне знак. Это кооператив. Это кооператив, ребятки. Франклин. А -а -а! А -а, блядь! Ёб твою мать, блядь! О -о -о -о! О -о -о! да да Да-да-да-да-да-да! Вот, вот что мы ждали от фазмофобии. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Я, меня зовут да. Ну, так, это... Мы продолжаем с вами смотреть необычные игры, новиночки, которые выходят или должны выйти. Они находятся на стадии разработки, либо на альфа-тестировании, либо на бета-тестировании. И вот одна из игр, это... Я думаю, мне кажется, уже даже по графике, это будет неплохой конкурент фазмофобии. Вот, и это а-ля фазмофобии. Вас забрасывают в дом, вы должны будете... Для голосования на карте требуется лобби, одиночные или многопользовательные игры. У вас есть три экрана. На одном из экранов вы можете выбирать себе инвентарь, с которым пойдете. У нас, соответственно, денег нет, поэтому мы ничего выбрать не можем. Можно себе недвижимость брать, то есть то, как будет выглядеть наш дом. Текущий у нас просто старый дом. Можно выбрать паб. Ну, скоро-скоро будут добавляться остальные, но пока в, в режиме демо они недоступны. Обустраивать убежище будет можно, то есть можно будет добавлять какие-то свои элементы, то есть это уже прикольно. И даже если у тебя что-то лишнее есть, ты, например, что-то нашел и забрал с собой, ты можешь это продать и за это получить денежки. Вот, и я предлагаю, ну, кстати, игра есть с русской локализацией, с рус... ну, немножко русского перс... перевода. И смотри, можно сделать себе персонажа вообще как хочешь. Блять, просто как хочешь. Как хочешь. Много волос хочу. Хочу много волос белого цвета. Подожди, я хочу белые. Как белые выбрать? Ну, пускай будут такие. Борода. Я, у тебя есть борода. Я скажу тебе... Да. Нет. У меня будет малиновая борода. Кожа. Skin color. Ну, давай вот так. Гардероб. Голова, верхняя часть тела. А, подожди, голова. Нон, ну, glasses можно... Час... О, солнечные очки. Авиаторские очки. Тенгу. Маска Тенгу. О, хорошо. Жакет. Свит-джекет. Тенг топ. Пязел Худи. Давай-ка посмотрим, что нижняя часть тела предлагает. Карга Пенс. О, смотри. Карго uh, pants. Если будет худи в такой же раскраске, можно будет просто хаки. Ну вот этот цвет хаки подходит ну, блядь, <laughs> в рубашке и в таких штанах. Что, блядь? Из Минска, что ли? Ладно, я предлагаю взять джекет какой-нибудь. Ну вот такой, допустим. Нижнюю часть тела можно взять джинсы, карга пенс джинс, джинс, джинс, underwear В трусах просто, не, но ну в трусах не прикольно. Давайте мы уже как-то ботинки, сандали. Через носок сандали есть. Кеды. Ну вот, пускай будут кеды. Меня устраивает. Все, это наш персонаж. Дальше. Мы можем выбрать либо одиночную, либо сетевую игру. Как играть? По мере уменьшения вашего здравомыслия, призрак будет становиться все более и более агрессивным и скорее перейдет в режим охоты. Вы можете защитить свое здравомыслие, стоя под светом или принять таблетки здравомыслия. Next. EGSG. При взаимодействии с некоторыми предметами, призрак оставляет на них следы электромагнитного поля, которые вы можете обнаружить при помощи сканера МП. Некоторые типы призраков составляют следы пятого уровня. Этот предмет можно использовать для определения типа призрака. Некоторые типы призраков проявляют себя возле электростатического генератора, реагируя на энергию, которую он вырабатывает. Этот предмет можно использовать для определения типа призрака. Фонарик можно использовать в качестве источника света в темных местах. Некоторые типы призраков оставляют следы эктоплазмы там, где они обитают. Эти следы можно рассматривать при помощи эктостекла. Этот предмет можно использовать для определения типа призрака. Но, чтобы вы понимали, у нас нет нихера. Но, насколько я понял... ни одной лобби не найдено да ладно яду я больше чем уверен был что люди попробуют в это поиграть ладно давайте одиночную э, насколько я понял одиночная игра а мне дали sg фонарик мольберт с холстом это стекло коробку для духов и ультрафиолетовую лампу я предлагаю сначала на сложности легко побывать попробовать проголосуйте за карту а где карту о, прикольно. Заброшенный дом. Больница. Ну, я так понимаю, доступен только заброшенный дом. Пойдем посмотрим, поугараем и испугаемся. Но, знаете, чего не хватает? А, это максимальный звук. Хорошо, ладно. Тогда. Поехали. Abandoned house. Заброшенный дом. Ну, я думаю, будет интересно. И какие-то эмоции мы получим от этого. Так, это мой рассудок. Бля, вот FPS, да, видите? 250 и резко бау, блядь, просаживается. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какие фрезы. Ладно, я так понимаю, игра, наверное, все еще на стадии. Ага, я могу брать три предмета. Угу. Это мой рассудок, правильно? Да, это мой рассудок, видите? Это я. Источник камеры недоступен. Определите тип призрака, используя свои инструменты. Чтобы определить тип призрака, откройте планшет на J, чтобы выбрать тип призрака. Дополнительные цели будут разглотлены после того, как все члены вашей команды выберут призрака. Даже если с вами... А, даже если... Сайрус Франклин. Даже если кто-то находится рядом, с вами он ответит. Сайрус, дай мне знак. Сайрус. Сайрус, а, подожди, а разговаривать с ним на что? Сайрус, сайрус, сайрус дай... дай, о, -о, -о, -о. прикольно, прикольно. М -м а как мне с ним общаться, на какую клавишу управления, чтобы говорить ви, все, сайрус, дай мне знак, точно ви, а если говорить в рацию, Left mouse button. Сайрус, дай мне знак. Сайрус. это какой-то компас. Бля, такие диковинные штучки, капец. Так, у меня есть мольберт с холстом. Ну, погнали, попугаемся. Можно немножко бегать. Ебать, а свет есть? А фонарик можно? А вон фонарик, да? Да, это фонарик. Ну, пойдем сначала с этим сходим. А, ничего, такая графика. Так, ну это наша тачка. Смотри, тут дополнительно кресты еще есть. Я думаю, их можно будет использовать. Ну знаете, по графике, пока по атмосфере неплохой конкурент фазмофобии. И выглядит крипово. А вот и дом. Генератор, чтобы свет включить. Эй! Как там его зовут? Ооо, сколько призр призраков. А вот этот предмет, который у меня сейчас в руке. Это как? Что это такое? Франклин! Франклин! Франклин, дай мне знак! Франклин, дай мне знак. На кровати лежит, видишь? Бля, ты чего? Это ты ж... ж это ху, это жестче, чем фазма. Франклин, дай мне знак. Франклин. Бля, что такой дом огромный? Do you want to play with me? Я с тобой поиграю. Франклин, дай мне знак. Это кооператив, это кооператив, ребятки. Пранклин. А -а -а, а, блять, ёб твою мать, блять. Да, да, да, да, да. Вот, вот, что мы ждали от фазмофобии. Блять ты сука. Вы видели, как ее изогнуло там распидорасило? А это просто платье, Франклин. Как это использовать? Блять. Мне нравится. Мне уже очень нравится разрабывать чё. Призрак, возможно, тут. Франклин, дай мне знак. Пиздец. Вот это, это годнота, в которую надо поиграть каждому. Франклин. Франклин. Франклин, дай мне знак. Франклин, дай мне знак. Франклин. Франклин, сучка, ответь мне. Блять, такой дом огромный. Франклин, дай мне знак. Франклин. Франклин, Франклин. Не работает вот так. Франклин. Франклин, Франклин, Франклин, Франклин. Франклин. Исанька. Блять. Франклин, детка. Пойду-ка я нахер отсюда выйду. Франклин, Франклин. Франклин. Как там его звали, блядь? Блядь, я чуть, сука, с ума не сошел сейчас. Она меня очень хорошо напугала. Бля, жалко нету в лобби попасть с какими-нибудь ребятами, потому что... Ну, здесь надо подноровиться, чтобы понять, э -э -э, кто что будет делать. А, а вот так, скорее всего, можно ее увидеть. Смотри. И давайте мы возьмем Мальберт. А, его нужно установить. А устанавливать на Г. Это просто положить. Но это, видимо, реакция какая-то. мольберт Она, типа, на нем будет рисовать, если есть какая-то эктоплазма. Правильно? И у... Ой, UF Лампа, пошли. Блять, может, не пойдем? Одному не очень хочется. А что у меня по рассудку? 88% рассудка у меня. Ну так нормально, слышь. Смотри, вон камерка. Там этого платья не должно быть. Так, вот через это стекло. Я типа могу ее увидеть, да? Блять, это крипово просто обоссаться. Но им нужно немножко четко сделать, видите? В Линзе картинка расходится. Блять! Тихо. Еще, блять, ты меня смотришь? Франклин! Франкли! Я вижу, как он кто-то лежит на кровати. Видите, девушка на кровати лежит. Пошли в ту комнату, Франклин. Почему света нет опять? Я же включал. А смотри, а так не вижу. Ду его на плей. Блять, вижу, вижу, вижу! Она меня пиздец как напугала. Блять, еще часы какие-то страшные. Да? Наверное, надо фонарик выключить. Да? Пиздец, сказал отец, и дети побросали лошадь. Какие-то письма. Там пальцы лежат. Там палец лежит. Она вот здесь лежит на кровати Или не здесь ну, Здесь платье, видишь, стоит И оно почему-то подсвечивается Нахуй Фонарик включи И свет в доме включи Магна Может мы что-то можем найти? Блядь, ну мне хуёво просто Ты чё, блядь, так пугать на меня? Может, в доме есть еще одна кровать, где лежит девушка? Блядь, я сейчас на такой измене, это просто... Так, ну тут ничего. Ты че нахуй? Сука, блядь! Уууу! коротнуло. коротнула. О, хорошо, хорошо, хорошо О, хорошо, мне нравится, мне нравится Я не могу определить тип призрака, потому что э, не понимаю как Надо было еще Блять, пиздец Да ну нахуй Пощади мне... А, блять мне еще в подвал спускаться, блять, эта игра держит в пизде с каком напряжении. Вот смотри, просто эта комната очень похожа на ту. Вон кресты висят всякие, и вон лежит девчонка. Бля, пошли в подвал. Но ну, мне кажется, это, блять, хуевая идея. Ой, я кого-то вижу. Ну, это не как подвалка, это крипта, блядь. Чего, блядь? Там он вообще трупак разделанный. Какого хера вы здесь делали? Это кто, блядь? Что за котик? О, смотри, а так их не видно. Детских рисунков так не видно. Блядь, дайте выйти. Дайте выйти, Горшки. Свет есть где-нибудь? Какой-то креселка, ебать. Ну, я, я, я, я здесь останусь, пожалуй. Так, ничего здесь нету. Бля, в это очень крипово играть. Это вам не фазма. Реально, фазма это просто, ну, блин, это да, это круто, но это... Если вы хотите поиграть в хоррор Нахуй В кооперативный Вам сюда, блять Где свет делался? Что ты там катаешь шары для боулинга, блять? Она тут? Я не вижу ее и с лампой тоже не вижу. Подожди, дай мы лампу сюда положим. Ага, нельзя так, да? Блин, я хочу ее на стол положить, а не просто бросить. Можно присесть? Ладно, тут нельзя приседать пока что, это минус. Я бы хотел присесть. Просто видели, как она там горшок катала? Не просто ж так. Ебанешься, блядь. Хорошо, по кайфу. Я хочу фазу охоты дождаться. И мне кажется, это будет зачетно. Да даже если нас тут она и упиздит Не страшно. Давай рацию возьмем. А чем мы зеркальца не оставили? Возьмем сейчас эту штуку. Электромагнитную. Не знаю, насколько она нам поможет. А Франклин, Франклин, детка, Франклин, Франклин, Франклин. Может на полу просто его поставить? Пошли в ту комнату, где она появилась первый раз и крипанула меня. Нихуя вот так, Блядь, еще одна минус лампочка просто. Все замедлилось. но здесь была. Давай на столе. Франклин, ты здесь? Франклин, детка. Виктория, Виктория! Виктория Секрет! Ебать! Нихера себе! Виктория! А как я локацию открыл? Только что я сказал Виктория, пропали вещи! Виктория! Ааа! -а -а! Найтмар, Дрим, Виктория Найтмар, Найтмар, Виктория, Найтмар. Открылась Дрим. А, это же, ну, это же демка, да Я добрался до пасхалки Виктория, я добрался до пасхалки Виктория, Dream Dream Dream Nightmare Как правильно, блять, по-английски будет. Ну, no, Nightmare. Dream. Nightmare dream. Nightmare dream. Ну он слышит мою речь Nightmare или Dream? Я хочу фазу охоты. Это реально круто. Ребят, кто посмотрит, блять, покупайте, мы будем в это играть. Это пиздец, блядь. Я так высадился, я в фазме так не высаживался. Виктория, Найтмор, Магна, Магна, Магна, Магна. Ты ебаная, блядь! Охуеть, охуеть, блять, просто. Магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна, магна. Здесь надо взаимодействовать с домом. С домом надо взаимодействовать. Платье. Платье снимай. Будем с тобой, сделаем. Что-нибудь. Ну нихуя не делает этот аппарат, блять, какой-то бесполезный. Магна. Магна. Магна. Он распознает мою речь. В подвале было что-нибудь написано? Нет, я в подвал не пойду, пиздец. Хватит с меня. Куда-куда, в подвал не пойду. Что здесь? Какие-то станки, инструменты. Тут гараж был. Тут меня тоже крепанула девочка. Но вы видели, что там было несколько призраков? Получается, девушка, которая меня сразу испугала. Открой дверь. Виктория Магна, Dream Nightmare. Виктория Магна, Dream Nightmare. Поговори со мной, ответь мне, расскажи, кто ты. О, призрак, призрак, смотри, призрак, призрак, призрак. Призрак, призрак, призрак, призрак, призрак, призрак, призрак, призрак, призрак, призрак. Ответь мне, поговори со мной. Ответь мне, поговори со мной. Начни охоту, разъеби меня, пожалуйста, моя родная. Пизду, нахуй, ваши дома, блядь. о о у меня ножка трясется, так хорошечно, я хочу сказать. Никак уехать? Никак? Рассудок 54. Я предлагаю пойти рассудок дальше садить, просто в ноль, нахуй. Правильно? Это ж так думаю. Мы мастерим всякую хуйню. У нас там вон таракан, блять, бегает почему-то. Как это хуйня работает? Нет, и не выбрасывай, она мне нужна. Мы пойдем сейчас искать. Ну да, тут не хватает немножко оптимизации. Но в целом очень круто. Виктория, Магна, Дрим, Найтмар, Франклин. Холодное дыхание. Холодное дыхание. Даже на улице? Три, два. Было холодное дыхание. Минусовая температура. Это что? Уровень АМП? А, это АМП так выглядит. Рисунок на холсте, отпечатки рук. Я не видел следы такого. Эктоплазмы я тоже не видел. Но АМП-5 пока не было. Виктория. Франклин. Найтмар. Дрим. Виктория. Найтмар. Марклин, Марк Франклин. Дрим. Виктория. Найтмар. Франклин. Дрим. Виктория, Найтмар Вот она вот здесь вот почему-то буянит Почему ты здесь буянишь? А если в ту комнату обратно вернуться? Виктория, Франклин Жапанклин Девочки, я иду искать Или там просто скриманули, типа Она на самом деле там сидит Франклин Пранклин. Франклин, Магна. Дрим. Я нашел пасхалку от этих разрабов. Найтмар. Найтмар, Найтмар, Но это вот пасхалка от разрабов, правильно? Бля, мое уважение, разработчики. Это круто. Да делайте, пожалуйста, до конца. Не выпускайте, блять. Это, ну вот, вот в таком виде просто доделайте. Это, бля, я тебе, вам говорю, это разорвет просто. Не знаю. Хюбаны а -а -а! в рот! Тут столько скримеров на квадратный метр в этом доме. Тут всем хватит. Виктория, Магна, Магна, Виктория, Франклин, Франклин, Франклин, Франклин, Франклин. Она здесь. Она тут. А что я должен через это увидеть? Так, у меня все, очень много вещей валяется там. И, наверное, еще что-то в машине осталось. Но это очень круто. Бля, вы посмотрите, как это, это страшненько. О, у меня есть холст еще, кстати. Мольберт этот можно установить. Че я про него совсем забыл? Ревенант, Морой, Джин, Хант, они Мюлин, Крайдю, Димон, Абадон. Абадон, бля. А, после подтверждения вы не сможете это изменить. Понятно? Призрака только один раз можно выбрать. Понял. Блять, жалко, что мне сейчас с друга конец дома придется идти. Она-то здесь находится. Виктория, Франклин. Франклин! Франклин! Виктория! Дрим, Найтмор! Поговори со мной. Ответь мне, дай мне знак. Расскажи о себе. Где ты? Кто ты? Что ты? Франклин! О! Пошла жара. Она вот тут. Вот ее комната. Бутылку сбросила. Нарисуй, нарисуй на холсте. Нарисуй на холсте. МП4. Мне пизда. О, <свы> а -а -а -а, блядь, ты что такое? Уебище страшное, блядь! Нихуя себе, что за губень, блядь, в масте такой страшный, блядь! Пошел нахуй! Просто пошел нахуй, блядь! Блять, ты кто такой? Чучело, блядь, учило, нахуй! Крестами, блядь, отб отбиваться от него надо, блядь! Ой, пошел нахуй, блядь. Смотри, видел, видел, видел, пасхалку видел. Пасхалку видел, блядь. О, хорошо. Я видел пасхалку здесь в окне. О, о смотри, смотри, смотри, смотри. Круто, да? А что призрак такой уродливый? Так, что я здесь побросал? Я забрал вот это, надо забрать. И все? Мне кажется, я что-то еще здесь выбросил. Не надо было выбрасывать. Хорошо, охота прикольная, прикольно, что охота тихая. Но можно было бы сделать, статья от призрака реально сбежать. Но надо было сделать им, чтобы призрак как-то, ну, повеселее на на начинала свою. Три. Блядь, беги. Но он не здесь, он оттуда бежал. Он бежал вот отсюда. Нарисуй на холсте. Придется фонарик выключить, походу. Да? Да. Что-нибудь могу я тут сделать? Или увидеть? Но он не рисует ни на холсте, ничего такого. Но он двери закрывал, правильно? Отпечатков нету. Твою мать, блядь. Ты мне не балуйся, блядь. Но он ничего такого не делает Ладно, придется еще учиться и учиться, блядь, с этим обращаться Отпечатков я не вижу Вот здесь вот Четыре Отпечатков нету никаких Есть отпечаток Есть отпечатки Хорошо Так, отпечатки рук он они, моро, ревенант Реакция на СГ, следы эктоплазмы, взаимодействие с микрофоном Я не знаю, где мой микрофон, блять. Смотри, блять, какой он ебнутый. Я его выбросил где-то этот микрофон. Вот, смотри, еще одно у меня предмет тут есть. Может, через него можно следы эктоплазмы увидеть? Типа как вместо видеокамеры. А холст этого вместо дневника. Правильно? Ничего ну, нет такого. Угу. И этот не реагирует никогда. Пойдем-ка попробуем. Да? Там в машине у нас еще один лежал, по-моему, в багажнике. Микрофон. Короче, фазма нового поколения, очень достойная, я хочу сказать. Смотри, можно его взять? Блять, его нельзя взять. Можно только то, что здесь в домике. А у меня уже все похерено. У меня рассудок ноль. Ладно, я предлагаю выбрать призрака. Я бы не сказал, что это ревенант, он не такой быстрый, правильно? А давайте Ахримана возьмем. Найденный призрак, Ахриман. Выбор YouTube, Ахриман. Так я выбрал. Только больше некому выбирать. А, все. А как уехать? Все, я уехал. Так я, получается, выиграл. Морой, блядь. Я не выиграл ничего. Пусть призрак задует свечу. Экзорцизм. Найдите силуэт сидящего человека с помощью эктостекла. Ладно, мне все равно понравилось. Мы попробуем потом еще раз. О, круто было. Очень круто.